Небольшая переправа Отправляемся Переправились отлично, продолжаем путь. Я небольшой привал. Двигаемся вдоль реки Бала. Малыш. Несколько раз ее уже перешли в другой красиво места очень красивые сказочные прохладненько это же мы, значит, Евгений пусть я попробую на себе так он еще, он еще. водичка теплая надо беспалиться аккуратно чтобы не упасть она и маленькая но под ногами все играет и не торопиться так что Приходите, купайтесь. Раньше называл крутым подъем. Это было были цветочки. Вот теперь началось интересное. Уже трое искупавшихся в речке. Потому что приходится постоянно переходить то туда, то обратно. Зато отсюда такой красивый вид уже открывается тоже. На скалы. Некоторые переодеваются. Часть идет выше. Мы пока ждем отставших. Фух. Опасные переправы здесь. Камни скользкие. Раньше двигаться очень медленно. Потому что по такому склону двигаться быстро никак не получится. Так как здесь... Слева обрыв, скользко, справа скала.